Налога, тем скорее наступит мир. Ну, к встрече лидеров России, Азербайджана и Армении мы еще вернемся, ждем трехсторонние заявлений по итогам переговоров. Уровень коллективного иммунитета коронавирусу в России за неделю вырос до 51,8%. В, в 6 регионах он выше 70% это Севастополь, Чукотка, Тува, Москва, Подмосковье и Карелия. Эти данные привела вице-премьер Татьяна Голикова, она добавила, что в 13 регионах за неделю ситуация ухудшилось. Всего за сутки выявлено 34 690 случаев. В Минздраве сообщили, что срок действия сертификатов для переболевших автоматически продлят до года. Ну а первые серии вакцины для подростков сейчас проходят контроль качества и поступят в оборот примерно через три недели. Ну и сегодня вышел опрос в ЦОМа об отношении граждан к антиприючникам. 64% респондентов считают, что они подвергают жизнь и здоровье людей опасности. Ограничение на въезд в Россию из 10 африканских республик, в том числе ЮАР и Танзания, и обязательное тестирование всех приезжающих из Африки, Израиля, Британии, Китая, Гонконга. Оперштаб и Роспотребнадзор вечером приняли предупреждающие меры против нового штамма коронавируса. Кажется, что попасть в Россию ему будет не просто прямого и регулярного авиасообщения с ЮАР-нет, только вот через европейские или арабские хабы. Но точно так же в Южную Африку летают из Бельгии и Израиля, где штамню уже обнаружен. Репортаж Сергея Пашкова. Новость о новом исключительно опасном штаме коронавируса, немедленно разлетевшейся по всему миру, ошеломила, заставив правительство принимать срочные и совсем не популярные меры. Coronavirus -варианты. пассажирам лайнера, прилетевшего сегодня из юар в Амстердам, не дали покинуть борт самолета. Рейс из Йоханнесбурга не сможет попасть в Нидерланды. Первые больные, зараженные безымянным штаммом, атрибутированным пока только номером 1-1-529, выявлены в Израиле. То, что ситуация близка к чрезвычайной, стало понятно несколько часов назад, когда пришли результаты ПЦР-теста израильских туристов, вернувшихся домой накануне из небольшой африканской стороны Малави. Один израильтянин Точно заражен новым штаммом коронавируса. Еще двое находятся под подозрением на домашнем карантине. Власти отнеслись к новому штамму серьезно. Мы объявляем тревогу. Лучше принять серьезное решение сейчас, чем начинать думать, когда весь Израиль будет переполнен заболевшими. О закрытии авиасообщения с рядом африканских стран уже сообщили Чехия, Италия, Франция, Германия, Британия, Япония, Сингапур и Нидерланды. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн призвала все страны ЕС запретить полеты на африканский континент. Медицинские власти Бельгии только сегодня выявили зараженного новым штаммом, прилетевшего накануне из Египта, из мирового курорта на красноморских пляжах, которого так любят отдыхать зимой десятки тысяч европейцев и россиян. Эксперты и руководители Всемирной организации здравоохранения, собравшиеся сегодня на экстренное совещание, утверждают, что новый вариант коронавируса по способности пробивать иммунную защиту и вызывать тяжелые формы ковида, может дать фору злосчастной дельте. Чем больше циркулирует в мире ковид-19, тем больше возможностей у этого вируса для изменения, мутации и развития различных форм. Новый штамм сконцентрировал в белковом шипе 32 мутации. Потенциально эта версия коронавируса, уже получившая название африканского убийцы, может оказаться самой заразной и устойчивой к вакцинам за весь период пандемии. По предварительным прикидкам, штамм способен почти на 40% снизить эффективность используемых сегодня вакцин. Специалисты считают, что мутация могла месяцами зреть в организме больного спидом человека, именно поэтому Поэтому опасный штамм впервые появился в Южной Африке, где ВИЧ носит характер локальной неконтролируемой эпидемии. Первыми к неутешительным выводам пришли британские вирусологи. Главная особенность этого варианта заключается в том, что он может быть более заразным, чем штамм Дельта. И вакцины, которые сейчас есть у нас, могут оказаться менее эффективными против него. Специалисты уверены, что в случае необходимости действующие вакцины можно относительно быстро адаптировать под новые опасные мутации, которые могли бы не появиться, если бы кампании по вакцинации населения проводились и быстрее и эффективнее. В принципе, поскольку это мРНК-технология, то поменять каким-то образом вот это мРНК берет шесть недель. То есть, в принципе, можно разработать любую новую вакцину за 6 недель. В Израиле наступает Ханука. В Европе канун рождественских каникул. Вирус-мутант грозит украсть оба этих праздника. В таких обстоятельствах, по мнению эпидемиологов, лучше не ждать чудес. И вакцинироваться, спасая себя и защищая близких от тяжелых форм болезни, маркированной отныне цифрами 11529. Сергей Пашков, Варвара Галемба, Александр Иванюк, Ближневосточное бюро вестей.